здравствуйте и сегодня очередная лыжа универсалы трассы вне трассы а, которые я тестирую не первый год поэтому тестирую только на трассе. Поехали очередная лыжа которую безусловно я знаю и тестирую ее не первый не пятый не шестой раз но вот мне почему-то как-то она начинает открываться вот в новых красках Опять-таки, вот, протестировав эту лыжу Здесь на трассе я пришел к тому, что я абсолютно правильно принял решение протестировать лыжи на трассе. Да, потому что я вот тестирую эти лыжи в трассы, и они, вот у них не открывается определенная часть того, что они могут, и то, для чего они могут быть использованы, где они могут быть интересны. Сейчас на трассе у меня вот эта лыжа, она мне вообще пооткрылась по-другому абсолютно. То есть, раньше я относился к ней как, то есть не секрет, вот я сижу на их предшественниках сейчас, это К2 Анекс, вот, из которых, собственно, вот эти пиноклы и выросли. Вот, и я всегда к ним относился, как к лыжам Каким-то таким, таким, про, там, с универсалом Типа скитур, фрирайд Экспертная, это какая-то вот такая легкая фигня Которая на трассе, в принципе, может Но не очень, как бы так Ну, как бы Для нее это какое-то Актуальное состояние Вот, и сейчас проехал на этой лыже Хотя я эту лыжу, на самом деле, не так часто и тестил Вот, я пришел к тому, что она Просто вообще отлично едет на трассе И это прекрасно Прекрасная карф-лыжа средней дуги Которая дает отдачу, которая позволяет зажиматься У которой очень широкий диапазон резаного ведения Безусловно, это не спортивная лыжа по своей динамике Но она динамичная И если вы ее разгоните метров до 20-18 Она дает отдачу на выходе из поворота При этом не надо убиваться Не надо там что-то делать специально Просто разгоните ее да, И сделайте правильную перецентровку В походу поворота То есть, таким образом, на на входе попадали в поворот в передние стойки, да, заканчивали загрузкой задника, немножко там, за уходя в заднюю стойку. В этот момент, вот, собственно, задник этих лыж вас не выкинет. А, спокойно вперед, и все у вас будет хорошо. Вот. А, лыжа как бы такая, то есть мне понравилось, опять-таки, тем, что она в резвом введении, это средний быстрый поворот, средняя быстрая дуга. Она в нем отлично, стабильная, очень синхронно лыжи работают, никакой нету разногласия, там, потери, там, с схватки с трассой там, разбежки какой-то, ничего такого не происходит вот и при этом лыжа она не настолько все-таки мягкая для того, чтобы прогибаться в короткий поворот, но в короткий поворот она легко уходит с бросом задника то есть вы просто уходите в поперечное проскальзывание получаете нужный вам там маневр короткого маневрирования, решайте там свои вопросы с трафиком или там с чем вот, там, я не знаю, для чего вы там зажимались, узкого места и дальше спокойно вы уходите опять в резанное движение, вот, да, переход резаный, скользящий наоборот, он очень комфортный, очень мягкий очень легко достигаемый то есть лыжи не пережёстченная, лыжи не перехващенная. ну безусловно, да, на каких-то острых моментах жестких она теряет хватку безусловно, нужно следить за ними там в плане заточенности контов, потому что у них явно не передаст жесткости не передаст цепкости, но если с ними все хорошо, у меня вот лыжа Тестовая она попалась, конечно, естественно, в хорошем состоянии. У нее хорошо заточенные конты. Но мне было вообще прекрасно, шикарно. Я бы вообще катался на ней, катался беды бы не знал. То есть, ну, на любом жестком, на любом там крутом жестком уклоне у меня не было там, никакого ощущения, что что-то там пошло не так. То есть, я прекрасно дал и на скорость и у меня вообще все было хорошо. И зажался потом на крутом участке в короткий поворот, просто для того, чтобы понять, как лыж себя ведет. И все это у меня было, произошло по кайфу. То есть, я вообще никаких нареканий к лыжи не имею Но вот кроме того, что может быть там Можно до нее докомпаться, что у нее там не идеально Там хватка, то есть если мы говорим Что, к примеру, там карф лыжи это десятка Там совсем там какая-то любительская лыжа Это ноль, то, наверное, у этих лыж Где-то там будет там Ну там плохие карф лыжи это семерка, да У этих лыж где-то будет четверка Но в рамках вот класса универсалов трассы в трассы это прекрасная хватка, я считаю и главное, что э, это та грань хватки, когда ее еще достаточно для того, чтобы нормально кататься и уже как бы и она ещё, уже как бы не создает проблему своей пережестчивостью перехваточностью, и не бьет тебе в ноги там на жестком, на разбитом, там еще на каком -то. да, при этом надо понимать, что у этих лыж достаточно мягкий, классический осок, очень вариабельный который можно прогибать, продавливать, прожимать И уходить там в любую динамику Задник не создававший никаких проблем вообще То есть вот этой старой версии анексов На которых я сижу, эта проблема есть И там в каких-то сложных снежных условиях то, будь то там какая-то корка Они становятся абсолютно невменяемые Да, и тяжело управляемые и Требующие какого-то совершенно безумного там Точности и разгона То эти они как бы еще и лояльны вот. Единственное, что может быть я бы взял, брал бы там Немножко побольше талию, потому что, чтобы просто получить больше фана на внитрасовой, но с другой стороны, для новичков нетрассы наверное, может быть и ей. Нужно, нужно ли это больше талия или может остаться в этой талии и как бы так, если рядом со склоном по укатке, так и нормально. Опять-таки лыжи отлично на разбитухе работают, все очень хорошо амортизируют и катание по разбитому снегу рядом с трассой да, вообще будет... Не то, что не проблема, это будет просто веселье, как бы лыжа будет отлично отрабатывать, все. Ну, я могу сказать, это отличный вариант. Я буду думать о том, чтобы как-то его продвигать и ставить в рейтинг. Вот. Если такой класс катания у вас как бы близок, то это вариант для вас вполне такой смелый, можно не задумываясь брать. Вот. Я пойду за следующими, ставьте лайки, подписывайтесь, сейчас заходите на сайт. Пока!